Снова всем привет! С вами канал Мастер Про, и сегодня мы посмотрим, какой же фильтр для воды магистральный не стоит покупать в магазинах, если даже у вас больше нету денег и не, не, ну, нечего купить. Я вообще этих людей не пойму. Такое ощущение, что они только на нас надеются. Дело все в том, короче, приобрел я людям фильтр, так называемый магистральный на, на, на гаражной гаражный, в магазине энергосфера стоил этот фильтр э, от фирмы э, ETA. Э, стоимость этого фильтра больше 3000 рублей и естественно как у меня и э, сложилось э, фильтр оказался напр напросто бракованный вот таким вот образом идет коробочка. Фирма ETA. Система чистки воды. То есть как мы видим, фильтр для горячей воды. Так, все коробочка. Все, вот она инструкция, кому интересно, почитаете. Температура фильтруемой воды не более 70 градусов Цельсия. Если честно, фигня это полная. Ресурс изменяется пропорционально количеству перемесей, подаваемой на вход в воде. Но это естественно, чем грязнее вода, чем чаще забивается. И вот такой водочек, вот он, колба, магистральный фильтр для горячей воды. Стоимость со скидкой 2 924, так он стоит 3145 рублей. Ну, естественно, чек, эквайринг и все дела. И с чем я столкнулся, заехав в лавку сантехника, у нас на Дземгах, то что находится на пересечении улицы Советская и э, Ленинградская, там фильтр... Точно такого же образца, полностью идентичный, стоит 1700 рублей. Не знаю, как это вообще, с чем это вяжется, но если честно, для меня это просто-напросто охрененная надбавка именно в магазине энергосфера Вы там ли не охерели ли вообще за такие деньги продавать корпус, колба просто и кусок пластмассы, который по факту даже некачественный? Ну и с чем я столкнулся? То есть Вот таким вот образом я полностью установил все это добро. То есть на, холодную, на холодную воду поставили аквафору, это на холодную воду. Все нормально, ничего не бежит, не сыт, все в порядке. На горячую воду, вон уже тазик подставили. Проблема вся в том, что при установке, буквально при затяжке ключом, мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, смотрим зазор. Как мы видим, зазор не одинаковый, он не одинарный. Это, скорее всего, некачественная отливка данного корпуса. Это во-первых. А может быть, даже из-за температуры его просто-напросто распирает, и он превращается в кусок говна. Напомню о том, что корпус фильтра для горячей воды состоит из очень термостойкого пластика, который должен держать температуру не меньше 120 градусов то есть если вдруг у вас вода там закипит, с ним ничего не должно случиться потому что в, в пластик идут дополнительные присадки, которые держат, ну, буквально добавляют ему термостойкости И если таких присадок нет, а в этом фильтре 100% таких присадок нет Потому что 70 градусов, если чай, это очень мало для фильтра горячей воды. У аквафора указано было, там горячая вода была не больше 90-95 градусов. Здесь всего 70. И на моих корпусах такой проблемы не было. То есть я установил, затянул и нифига. И еще проблема, почему он начал ссать. Вполне возможно, здесь получается такая ситуация случилась, что когда я корпус полностью затянул, Мало того, что здесь зазор не одинаковый, так случилось еще то, что при, когда я открываю кран, да, подаю давление, здесь случается такая фигня, что он просто-напросто вот так вот распирается. Из-за этого прокладка, кольцо, прокладка, само герметичное кольцо, которое здесь идет, оно не до конца может обжать данный корпус. Проще говоря, данный корпус нахрен не пригоден вообще для, для данных фильтров. То есть для горячей воды нельзя использовать вот такой вот простой кусок пластмассы, который действительно не держит температуру. И я вам точно скажу, что буквально вчера я этот фильтр как только то запускал, переделывал, у меня таких зазоров даже не было. Он с каждым разом 100% просто-напросто его ведет. А температуры, которая у вас в сети... Поэтому, как бы вы ни хотели, ни в коем случае не покупайте фильтры данного образца. Можете покупать сменные картриджи, которые покупают от фирмы ETA. Нормальные, то есть я пользуюсь, я их ставлю и проблем особых нету. Но вот именно сами корпуса полное говно. Поэтому я надеюсь, что те, кто смотрит, возьмут на заметку. Данный фильтр я, естественно, вернул в магазин. И вот именно такого образца, такой фирмы, я покупать не буду. И еще, кстати, один нюанс хочу сказать. Почему это фильтр говно. А фильтр в том, а проблема в том, что вот почему. Как мы видим, да? Данный фильтр даже нормально не зацеплен. То есть кронштейн буквально сопля. Он никаким образом не держит. То есть Он просто вот эти два кусочка, вот эти два ребрышка. Вот они. Вот они. Никакой, никоим образом они не могут нормально держать корпус фильтра, он болтается как сопля И сравним вот с, с вот этим Как мы видим он жестко зафиксирован То есть данный пластик намного качественнее чем у его дерьмового аналога Я вам скажу, даже на горячей воде корпус аквафора выдерживает намного больше. Буквально нагрузки, то есть он не будет болтаться, не шататься, ничего, он нормально будет держать. А вот этот кусок говна, просто кусок пластинки. Это говорит о том, что качество этого фильтра полная параша. кому было полезно, поставь класс и подпишись на канал, если тебе действительно будет интересно смотреть, что не стоит в нашем городе действительно покупать. Потому что вот этот фильтр действительно полная помойка. Ну все. А я продолжаю дальше делать ремонт. Всем пока.